Будут допущен ряд ошибок, <смех> не экспериментируйте перед выходом на сцену. Когда ты обкатывался на турнире международного значения, категория open, конечно, она манит. Я знаю, чего я хочу, остается только брать и делать. Ашот Каграманян Лучший российский бодибилдер 2016 года Минувшей осенью он собрал богатый урожай из медалей и титулов Для начала, оформив Трепл на Питере и России выиграв категорию, абсолютку и кубок прогресса А затем выиграв Олимпию в Москве и в Сан-Марино Но в каждом бочонке масла всегда найдется какой-нибудь волосок Если, конечно, это не фармакоп И каждый раз Ашот останавливается в шаге от прокарты И до статуса профессионала ему не хватило всего одного балла Когда ты каждый раз останавливаешься в шаге от заветной цели, это является наибольшей мотивацией. Если так посмотреть со стороны, да, в принципе, когда в Москве я выходил в абсолютку, я уже прекрасно представлял, да, кто является мой конкурент. И судьи уже знали, кого они будут сравнивать в основном, да, потому что нам уже за сценой было сказано, что сегодня вечером будут биться эстетика и качество против объемов и качества. Между нами было 12 килограмм, я выходил на сцену 88-100. Атлет э, из Ирана, Ходи, он выходил с весом 100. Наверное, не хватило объема. Начало этого сезона выдалось совсем не таким триумфальным, каким должно было быть. Точнее, мы все просто взяли и хорошенько облажались. Ох уж этот Арнольд Классик. Сколько негатива, споров и обсуждений диванных критиков вызвало поражение наших спортсменов на испанской земле. Это, наверное, единственное соревнование, где Ашот был не в форме. Но сколько выводов было сделано и какой резкий прогресс ждал нас впереди. Получилось правильно рассчитать время выставления пика формы. Выступая в другой стране, в принципе, нужно быть готовым к любым казусам и нюансам, потому понимать, что там все будет проходить в другом для тебя ритме, да, потому что ты не знаешь языка. Даже если ты знаешь английский, в Испании на английском говорят очень плохо, хуже, чем в России, на самом деле. Несколько раз ездил в Мадрид, более-менее ориентировался уже в Мадриде, знал, где, как, что там остановиться, сколько времени добираться до Мадрид-арены. Сцена, какой свет, но в этом году соревнования были в Барселоне, и мы приехали как в первый раз. Был допущен ряд ошибок, побоялись испортить форму, да, решили не грузиться, не экспериментируйте перед выходом на сцену. Все эксперименты заканчиваются плохо. Я знаю, что на мне, когда я не гружусь плохо, такая подводка работает, потому что я выхожу пустоватый, глубина хуже, рельефа недостаточно, да. Грим уже который чуть подсошел к моменту моего выхода на сцену, да, стал менее презентабельный вид иметь. И, ну и соответственно, моя пустая форма уже не позволяла так, занять то место, которое. Хотелось бы мне занять. Ашот – это человек, разрушающий стереотипы. В алмазе умеют подводиться. Конечно, не все и не всегда, но Ашот как гарант качества. На всех соревнованиях он в отличной форме. Чемпионат Питера показал, кто тут батя. И во всех следующих соревнованиях навязать Ашоту борьбу мог только он сам. Превосходство над остальными не вызывало сомнений ни у судей, ни у зрителей, ни даже у соперников. Изменилось многое, а что-то осталось практически неизменным, а... Всего лишь модифицированного. Например, смог рассказать так спич, чтобы спрогрессировать там в тех же ногах, но не в объемах, а в качестве глубине. Довольно сильным изменением подверглась диета, поддержка касаемо препаратов. Ну и в принципе подход именно касаемо выходов. На сцену, потому что в этом году сезон был более насыщенный, и старты были каждую неделю. Одним из таких вот принципиальных различий было то, что практически мне пришлось отказаться от э, диуретиков. Потому что если использовать диуретики, то форму каждую неделю выставлять пику не получается. Из-за скачков в водно-солевом в балансе. Да? Но это такие нюансы. Все, что касается подводки, было полностью переделано. То есть практически ничего из того, что я делал в этом году, мною не использовалось в прошлом сезоне. Основных изменений коснулось именно подводка вот последние две недели перед сценой. И по ходу сезона Ашот резко спрогрессировал. Вообще прогресс это его второе имя. Динамика его роста очень радует. За 4 года он набрал свыше 20 килограмм. И при этом умудрился сохранить узкой талии, которая сейчас стала его визитная карточка. Нет худа без добра. Именно с соревнованиях такого уровня были допущены эти ошибки позволило мне думать крайне быстро и исправить ошибки наиболее эффективно. Одно дело ты там не подвелся какому-то региональному турниру, а другого когда ты обкатывался на турнире международного Назначение. Это нужно было откинуть все это вот эмоциональную подоплеку, расстройство. Нужно было быстро собраться и решить, что мы сделали не так. Ашот – Это, наверное, единственный бодибилдер, о котором практически никто не отзывается плохо. Он как своеобразная народная надежда на то, что в про мы наконец-то будем раздавать люлей на постоянной основе, а не раз в год. Став чемпионом, ты не просыпаешься на следующий день мега звездой. Тебя не узнают все на улице. Поэтому прям такого осознания, что ты что-то нечто грандиозное, но не произошло, но постепенно, когда я начинаю сотрудничать с кем-то, общаться, я вижу как меняются отношения людей ко мне, да, в зависимости от того, насколько изменился мой статус. Я просыпаюсь в той же квартире, пока ем все то же самое, касаемо моего поведения, моего отношения к людям ничего не изменилось, И то что я выиграл все эти титулы, и каким я был до того, как их выиграл. Меня, мне кажется, это особо не поменяло. То, что у меня стало чуть больше фанатов, это точно. И мне это приятно. Надеюсь, что со временем будет только больше. Если эта тенденция продолжится в том же духе, а мы уверены, что все предпосылки для этого есть, то в следующем, 2017 году, мы с уверенностью сможем заявить про лиги, что «Вот пришел человек, он сейчас поменяет ротацию в вашем 212-м дивизионе. Флекса мы, конечно, трогать не будем пока, но всему свое время». Если я хочу выйти в про, в ближайший год-полтора с теми темпами, с которыми я набираю, нереально прогрессировать до супертяжей. Да? То есть, скорее всего, я выйду первоначально в категории 212. Ну, по крайней мере, я планирую это сделать и надеюсь, что получится. Вот. А там посмотрим, как я буду прогрессировать. В принципе, если получится прогрессировать дальше, сохранять пропорции, улучшать, увеличивать объемы и при этом делать хорошее качество, Почему бы не попробовать? Потому что категория Open, конечно, она манит. Ты стоишь на сцене с топовыми атлетами, которые постоянно на слуху, даже не обязательно быть первым. Топ-10 атлетов все знают. Наверное, из 212 можно топ-3, но ну, максимум топ-5 назвать. Да? Ротация их по местам в топ-5 меняется, кроме первого места. Посмотрим, как будет складываться, но ближайших планах все-таки, наверное, 212. А не наступаем ли мы на те же грабли, имея завышенные ожидания и требуя от спортсменов всего и сразу, как это было со всеми нашими профессионалами? Вот, кажется, все. Наконец-то появился в России ПРО. Сейчас попрет, получит жирный контракт, выиграет Арнольда, и уже Олимпия не за горами. Сами делаем из человека героя, а потом сами же втаптываем его в грязь. И каждый раз одно и то же. Не происходит ли то же самое в случае с Каграманяном? В любом случае, даже если я получил ПРО-карт и путевку в... Лас-Вегас, я прекрасно представлял, что с весом 88 килограмм выходить в категорию 212 это давать огромную фору тем спортсменам, которые будут выступать в этой категории да, потому что они будут в впритык скорее всего поэтому мне в любом случае пришлось бы набирать набирать максимально близко к этому значению поэтому объективно не хватило объемов и будем над этим работать главное, что сохранить пропорции и добавить в нужных местах ну кроме щек здесь я добавлять не планировал, но не получается не добавить, они у меня прогрессируют первые. после соревнований. Как истинный профессионал, Ашот активно общается с фанатами в социальных сетях, ВКонтакте и в Инстаграме. Кстати, у нас тоже есть свой Инстаграм, где вы всегда сможете найти эксклюзивные фото и свежие новости от наших спортсменов. Как всегда, ссылка в описании. Я, наверное, хочу запустить свой канал и на нем... Будет интересные материалы касаемо восстановления. То есть такие тематические материалы касаемо бодибилдинга, Тема, которая связана с около бодибилдинга, да? то есть восстановление, с гормонами, то есть то, что людей сейчас волнует, все, что касается здоровья. Часть моей жизни я буду там показывать, потому что многим интересно, как я провожу свободное время. Да и мне на самом деле интересно посмотреть на себя со стороны. Так ли разнообразна моя жизнь, как мне кажется, или же все-таки есть что изменить. Планов много, что из них получится реализовать, а что нет, мы увидим в ближайший год. Благодаря вашей поддержке в этом году практически все, что я планировал, я смог сделать. Даже больше чуть-чуть, чем я планировал, это касается последней поездки в Сан-Марино. Ее я не планировал вообще. Получилось спонтанно, да, то есть я узнал об этом турнире и начал о нем думать. Не за две недели до турнира было решено все-таки туда ехать. Я колебался до последнего, но если даже у вас нет сомнений, почему должен я сомневаться? Я решил ехать. И моя поездка туда, она, в принципе, оправдалась. Я смог обойти чемпиона Арнольд Классик категории 95 кг, да, и отыграться за Арнольд Классик. То есть показать то, что произошел на Arnold Classic, Классик, это больше ошибка и случайность, нежели закономерность. Вот. И остановиться снова в шаге от абсолютки. И лишний раз убедился то, что вы меня готовы поддерживать. Поэтому спасибо вам за это. Пишите комментарии. До новых встреч. Ждать осталось недолго. 2017 год – это еще одна возможность доказать всем, кто тут лучше. Мы надеемся, что вы обязательно ею воспользуетесь. А мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее и даже больше. Чтобы у вас, дорогие зрители, было больше поводов гордиться своей страной и нашими спортсменами. Конечно, не обходится и без вашей поддержки. Спасибо за то, что пишете свои мысли в комментариях. Ставите лайки, делайте репосты, подписывайтесь. Живая Сталь – это целая семья. И спасибо вам за то, что являетесь ее частью. Всем счастливо!